Здравствуйте. Я работаю в бизнес-системе Инфо. До того, как я пришла в эту систему, в эту компанию, я работала в интернете, выполняя задания на разных сайтах. Но работая несколько лет, я не увидела никакого результата. Я зарабатывала просто копейки. И в конце концов я от этого устала. Поэтому я решила искать что-то более Такое интересное, более оплачиваемое. И получилось так, что я узнала об этой системе, и я пришла сюда. Вы знаете, я хочу сказать, что она мне настолько понравилась, потому что здесь хорошо отлаженная работа. Здесь постоянно приходит обновление для того, чтобы улучшать качество работы, качество обслуживания людей. Мне нравится продукт, которым я пользуюсь с огромным удовольствием. Я хочу сказать, что в этой системе все понятно, все доступно. Раньше я считала, что в бизнес приходят только люди, которые предназначены для бизнеса, у которых есть эта жилка купить, продать. Вот я не умею этим заниматься, и я не люблю этим заниматься, поэтому я не хотела сюда в эту систему до тех пор, пока не узнала, не узнала секреты работы этой компании. Оказывается, здесь все систематизировано, здесь все совершенно по-другому. И главное здесь, что я могу сама пользоваться этим прекрасным, чудесным продуктом. Здесь все четко и ясно. Мне нравится то, что система, компания вознаграждает каждого партнера за любое его действие, которая направлена на продвижение компании, которая направлена на продвижение продукта. Все в ней просто впечатляет. Многие люди хотят просто зарабатывать деньги. Когда они слышат о том, что там надо что-то делать, там учиться и в чем-то упражняться, их это останавливает. Но я хочу сказать, что халява... Это удел глупых людей, ленивых людей, которые не понимают, что халява ни к чему не приведет. И она оставит вас просто на том месте, на котором вы есть. Она не позволит вам подняться выше. Поэтому хочу сказать, что успех сопутствует только целеустремленным, только смелым людям, которые не боятся неудач, которые не боятся ошибаться, но которые будут двигаться для того, чтобы получить прийти к достигнутой цели. Я желаю каждому из вас такого успеха. Присоединяйтесь. Всего вам доброго. До свидания.